Агентство интегрированных маркетинговых коммуникаций «GP Smart». Мы разрабатываем эффективные маркетинговые акции. 27 августа 2016 года агентство «GP Smart» организовало бренд-фестиваль для талантливой молодежи федерального масштаба «Зажигаем таланты». У молодых вокалистов, сформировавшихся музыкальных групп и просто уличных музыкантов появилась возможность выступить перед огромной аудиторией и заявить о себе. Победитель конкурса «Зажигаем таланты» получил денежный грант в размере 300 тысяч рублей и шанс пробиться на большую сцену при поддержке информационного партнера «Европа Плюс ТВ». Для участия в конкурсе молодые таланты оставляли свои заявки с видеоматериалами, После чего следовал этап живого прослушивания. Кастинги проводились в Екатеринбурге и Челябинске. Также принимались заявки из других городов. Победитель определялся путем голосования приглашенных звезд, зрителей и телеканала. Наша команда организовала насыщенное молодежное мероприятие в формате Open Air. На площадке было разработано 11 развлекательных зон для различных активностей. Спорт. Танцы, маркет от дизайнеров, мастер-классы, кино, кафе, антикафе, лаунж-зона, художество, граффити, фотозона. Площадка была оформлена в эко-стиле с максимизацией свободного пространства и оптимальным зонированием поддержку мероприятия была запущена крупная анонсирующая рекламная кампания с наружной рекламой. Многоканальными анонсами в социальных сетях, на радио, пиар в местной прессе, лифлетинг в местах скопления целевой аудитории, а также широкое освещение мероприятия по завершению проекта. Роздано 25 тысяч анонсирующих листовок. Постоянный трафик на площадке – 1000 человек. Сквозной трафик – 8000 тысяч человек. Информационный партнер проекта «Европа Плюс ТВ». Приглашенные звезды «Кан», «Лоя», группа «Виноград». Пост-анонс мероприятия «СТС Челябинск», «Россия-1 Челябинск». Привлеченные вендоры «Фибрум», «Сони». Мы поддерживаем талантливую молодежь, повышая активность музыкальной и творческой культуры в нашей стране. GP Smart. Остроумный маркетинг.